Йо, и как вы уже поняли с названия, это топ-6 аниме Весна 2016. И что же мы можем сказать о весне? Весна ⁇ это пора для коротких юбочек, неправильной ориентации и правильно для нового аниме сезона. Что ж, начнем. Аниме, которое получило шестое место, Я Сакомото. А что? Школьник первого года с Сакамото круче, чем все вареные яйца мира. Да что ж там он даже круче из этих двух. В первый же учебный день Сакамото привлекает массу внимания. Девушки его обожают, парни негодуют. Даже парень отель. ой, то есть Адель, ну то есть медаль. Да ёпшество рот у меня не поворачивается язык назвать. Это моделью. Да ладно пох, что там дальше по тексту? А, да, так вот, какие бы фокусы ни старалась провернуть мужская часть школьников, главный герой всегда изящен и бесстателен. Конечно же, Сакамото может казаться гордым одиночкой, но не отказывается в помощи, в том числе одинокому пареньку, которого вечно задирают. С какими бы препятствиями не сталкивался красавец, он преодолевает их с уверенностью и с достоинством. И на пятом месте у нас аниме под названием Приключения Симбада. Сука, другого Симбада. У человека по имени Бадар родился сын. Сын, чье рождение почувствовал весь мир. И этого ребенка назвали Симбад. Давайте сначала я расскажу немного об отце Симбада. Бадар был героем войны. Но после того, как война забрала у него ногу, он отошел от военного дела и задумался, в чем же был смысл этой войны. И народ, который прежде восхвалял своего героя, возненавидел его. Его обвинили в, в предательстве Родины. После этого Симбад больше никогда не видел своего отца. Спустя семь лет Симбад стал превосходным бойцом, а также защитником слабых. После одной неприятной истории с бандитами, Симбад натыкается на странного парня, который любит сболтнуть лишнего. Обожаю темные узкие места. В них так уютно. Жуткие. Этот странный парень спрашивает у Симбата, готов ли он смириться с таким несправедливым потоком жизни, где те, у кого есть власть, владеют жизнями простого народа и предлагают ему покорить лабиринт. Лабиринт, в котором кроется невиданная сила. На четвертом месте расположился аниме с названием ⁇ Бродячие псы ⁇ Нашего героя выгнали из сиротского приюта. Потерявший крышу над головой и обессилевший от голода Ацуши, лежал у реки и уже задумался о голодной смерти. Лежа у реки, Ацуши видит, как проплывает чье-то тело, и чудом ему удается вы... вытащить его наружу. Оказалось, что это была неудачная попытка суицида одного паренька, который состоит в детективном агентстве. Так, я что то не понял, ты что так грустно описываешь аниме? Давай веселей, давай, давай. Ну ладно, траки, мясо, кровь, переживания, экшен, и все это вас ждет в этом аниме. Блять, хули так темно? А, да, я уже должен вам кое-что сказать. Давайте сделаем минуточку молчания и отправим нахуй аниме, которые не попали в топ. Да, блять, время поджимает. Пора ускориться. Нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй. Все и так сойдет. Третье место получает аниме Моя геройская академия. Это аниме нам повествует о мире, где больше процент населения обладает необычной способностью которая называется «Причудо». Но наш главный герой в этот процент не попал. И по всем законам жанра, неудачник сам упорно пытается достичь небывалой силы и приблизиться к своей мечте – стать супергероем. Второе место заслуженно получает аниме «Связанные». Сука, опять не то. Так уже лучше. Ну а хотя кого я обманываю? Лучше было бы, если бы сделали вот так. Ну, это уже чисто мое мнение. О, да. Хочешь сделок покрепче? Так, вот, о чем это я? А, да, сюжет аниме. Так вот, сюжет этого аниме разворачивается на просторах Альтернативной Японии. В постепенно вымирающем городе Сугомори. Главный герой, как часто это бывает, неледимый парнишка, которому однажды посчастливилось стать избранным. В чем же состоит это счастье? Согласно системе, избранные делятся на команды по 8 человек. Они становятся связанными в экспериментальной программе «Связанные». В команде нашего героя народ разнообразных персонажей от тихонь до бунтарей. Но ребята все делают вместе, проводят время, спорят, смеются и даже ранения одного разделяют все. Что за волшебное чувство коллективизма? С момента появления связывающей системы население стало сильно сокращаться, а герои как раз борются за мир. Только бы никто серьезно не поранился, а то ведь достанется всем. Итак, прежде чем сказать, какое аниме у нас получает первое место, я скажу, какое аниме весны 2016 года разочаровало меня больше всего. И это аниме "Приказ свыше". Началось оно многообещающе, но каждая последующая серия становилась все хуже и хуже. Тон то с ней, Тон то стой, Тон тут, Тон то там, то она его сестра, то она уже ему больше, чем сестра. Короче, аниме заслуживает название худшее аниме весны 2016. Итак, на первом месте у нас аниме «Кабанерия из стальной крепости». Описание аниме. Когда мир находится на пике индустриальной революции, внезапно появляется чудовище. Его можно победить, только пронзив его сердце, скрытое под слоем железа. От одного его укуса люди заражаются и становятся агрессивной нежитью. Кабаны. На дальневосточном острове Хинамото. Ради защиты от этих монстров люди построили специальные станции между которыми передвигается с помощью парового локомотива. Чувак? Да ты заебал. Что тебе надо от меня? Давай, давай, давай. Стоп, ты же не хочешь сказать то, что людям не нужен сюжет, им нужен только графон, мясо и кровь. Блять, ну ладно. <музыка>